На связи Владимир Кобаков. Этот отзыв я оставляю Антону Сафронову. Антон Сафронов помог мне с организацией трансляции. Я работаю с знаменитой актрисой Екатериной Мельник. Были много много задач было на это время на трансляции, собственно. Но ну и, как вы понимаете, актриса блондинка не совсем разбирается в технических моментах. И собственно Антон Сафронов тот человек, который смог организовать мне качественную трансляцию. Антоном мне посоветовал. Мой друг-наставник Виталий Антонов, тоже достаточно популярный инфопродюсер, собственно, Антон все качественно настроил, выполнил работу четко, мне все понравилось, все качественно, помимо того, что он сделал работу, которая нужна, он мне также помог и проконсультировал в нужных мне моментах собственно, по организации и там многих всех процессов. В общем, кому нужно провести качественную трансляцию, кому нужно, собственно, сделать автовебинар, к примеру, на высоком уровне, да, чтобы эта картинка выглядела просто супер, я рекомендую обратиться к Антону Сафронову.